Здравствуйте! Сегодня я хочу ответить на вопрос, почему на моей орхидее после покупки были крупные цветы, а домашние цветения очень мелкими цветочками. На примере этой орхидеи я попытаюсь ответить на вопрос. Вы, конечно, понимаете, что при выращивании в теплице для орхидеи были созданы все условия, чтобы она быстрее и более качественно зацвела. Это и хорошее питание, и хорошее освещение, и хороший температурный режим. На этой орхидеи после покупки на новом цветоносе первое цветение было. 9,5-10 сантиметров каждый цветочек. 9 цветочков такого большого размера. Только орхидея отцвела, у нее начали расти новые цветоносы. И в ноябре месяце она выпустила на одном из двух цветоносов всего лишь два бутончика. Первый бутончик раскрылся в конце декабря. Вот этот цветочек. Он всего лишь 8 сантиметров. Не 9 с половиной десять, а всего каких-то 8 сантиметров. Вот. Свела орхидея январь в середине февраля. Она начала доращивать цветоносик и буквально недавно открылся новый цветочек вот этот который у которого размер больше 9 сантиметров где вот. этот девять с половиной сантиметров тоже только открылся значит отсутствие нормальной освещенности способствовала более мелким цветам на орхидеи также хочу показать вам другую орхидею это детка которая впервые в этом году зацвела и на ней было 4 цветочка как вы можете увидеть они небольшие всего 6 сантиметров каждый вот а у ее мамы цветочки 10 сантиметров. Поэтому и на детке должны быть такие же по размеру. Ну, детка не очень крупное растение, ни, ни... корневая не заполнила еще весь субстрат, не сильно большая. Поэтому, я считаю, цветочки получились более мелкими. Вот, на мой взгляд. Причинами более мелкого цветения орхидеи является первое отсутствие нормального для орхидеи освещения, также более молодое растение и плохое состояние корневой недостаточно хорошее состояние корневой системы. Ну, также питание растения, то есть удобрение, тоже играет свою роль. Надеюсь, вам было полезно видео. До свидания. До новых встреч.